Недавно я Яшин снял видео о том, как, по его мнению, нужно реформировать полицию. Предлагаемая реформа мне и понравилась, поэтому я решил предложить и свой вариант реформы. Конечно, нельзя говорить ни о каких реформах там, где власть ставит цель нарушать закон, а не соблюдать его. Ссылка на оригинальное видео Яшина есть в описании видео. Яшин предлагает создать в составе Мин юста специальную службу для регистрации заявлений однако это не будет очень удобно так как гражданин попадает в службу которая не может начать сразу действовать сама по себе регистрация заявления тоже ничего не дает например следователь может затягивать получение данных с видеокамер посылая запрос почтовым отправлением через секретариат секретариат специально задержит отправку этого запроса так что запрос будет отправлен тогда когда данные с видеокамер уже удалят поэтому кроме принятия заявления Нужно еще и фиксировать факты. Служба должна фиксировать любые факты, помогая людям собирать доказательства, которые в дальнейшем могут быть использованы не только в уголовном, но и в гражданском процессе. Заявление же она должна принимать в том случае, если гражданин посчитает нужным подать заявление о преступлении именно в эту службу. Одного отдела на город будет вполне достаточно, чтобы полиция поняла, что заявление все равно примут. Поэтому полиция и Следственный комитет начнут принимать заявления и сами. Кроме этого, служба должна иметь специалистов-криминалистов, видеооператоров и других людей, которые будут фиксировать факты. Препятствие фиксации фактов этой службы должно быть особо тяжким уголовным преступлением, а оспаривание действий проходить по конкретной процедуре вызова вышестоящего специалиста этой службы либо народного сути. Сами народные судьи должны специальным образом избираться. Гражданин должен иметь возможность проголосовать за всех судей, которым доверяет и не доверяет. Далее, у сути будет рейтинг доверия и рейтинг недоверия. Если рейтинг судьи 20%, то он может принять решение. В противном случае, придется собрать коллегию судей, у которой, в сумме по всем судьям, набирается 20% рейтинга. Сумма, разумеется, не алгебраическая. Граждане, желающие работать над фиксацией фактов независимо от этой государственной службы, должны будут получить полномочия в одном из следующих мест. Парламент, местный парламент, народные судьи, прямое голосование всех адвокатов, прямое голосование всех судей. Также такие полномочия могут давать опыт работы следователям ранее, без уволения по уголовной статье, при уволении обязателен суд присяжных, опыт работы судьей, аналогично. Правоохранительные органы должны быть разделены по сфере занятий. Патрулирование, отдельно, розыска и задержание отдельно, расследование преступлений, отдельно, гражданские процессы, в том числе, расследование несчастных случаев на предприятиях, отдельно, отдельно, работа по преступлениям, совершенным с помощью огнестрельного оружия, ядов и взрывов, отдельно, от всех работа по организованным преступным группировкам, также, Преступления разных масштабов должны заниматься разные уровни. Например, против региональных министров и мэров городов не могут работать местные отделы. Этим должны заниматься федеральные и региональные управления. В таком случае, меньше будет риск того, что местный отдел замерет дело против высокого руководителя. Разумеется, попытка заниматься заявлением по рангу должна быть уголовным преступлением. Аналогично и дела против частных чиновников различного рода бизнесменов и начальников в крупных фирмах. Про начальников правоохранительных органов я вообще молчу. Все это позволит снизить возможности для злоупотреблений. Ну и, конечно, работа правоохранительных органов не должна оцениваться по простой статистике. Яшин предлагает оценивать по количеству преступлений на участке, но количество преступлений зависит не только от отдела, но и от того, кто на этом участке живет, такая оценка не может являться справедливой. Если уж оценивать, то либо парламентской комиссией, федеральной или местной, либо с помощью анкетирования каждому гражданину должна выдаваться в электронном виде анкета. Он ее заполнит и пошлет на учет. По удовлетворенности граждан будет оценка местной полиции. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки на видео, если вам понравилось.